продолжается дело в том, что всем брезум Макс Виск и трачу монеты просто некуда, блин, найти персонажи Копить нужно прям на 50 тысяч монет, а монеты не так уж и, и... легко добываются. Так, логично, что тут прям шах можно сделать. Шахмат играет какие то рабочие. логично. Окей, так, думаю, что выход тут опасно, восьмая ну что, все, все тактику понятно. так думаю. Сюда ставим казарму. Вот здесь туда. Куда вот? Списку. Вот так сойдет. Хоть как-то. Раз, два. Двойку давай. Кстати, они с зубами еще ходят. Класс щит. Так, скорее всего они строят уже ту же казарму. А я уже почти на подготовке. Давай еще одного. Два двухсотку. А ну давай еще. Призвать воинов. Куда призываешь? Двухсотку давай. Спасибо. Типа давай, ставим последнего Первую пошел раньше я казарм 2 запускал казармы это было очень классно сейчас пока что один казарм выпущу там еще вторую прям сейчас еще пока что депаемся тактика деп давай тогда казарму и поставим раздельно чтобы они там не бывали не убивали одновременно так, отлично, можете сюда образоваться, чтобы сперма не разрушалась. Идите сюда, посмотрите, команды, команды, команды, очень мало. Очень их мало. Так вот. О, мой гад, так что происходит. Давай, прикрывай. Надо, я прибуду на помощь. Тихо, тихо, тихо, тихо. -тих. Все. А пошлите, кому то тоже испортить деньги. Да, пойдем там уже один рак Физы. Физы. Так, не хватает. Давай 200 -ку. А, 400 стоит Окей. в принципе можно сразу экономить расрушать. разрушать в принципе а ну, вот можно не стоит. Чего, чем-то не занимается. Я боюсь врага нашего. поэтому беру голема. Горьбовчик. Пустя, ладно. Пустя, А вы? Пошли, что-то будем. Так. Пока что в океан. Там уже сражение, окей. Постройка. Здесь. Юнит. Презырные. Точка здесь. но ну, тоже враг идет. Так, давно ну, сражайтесь Пока что вы сражаетесь. Мы ну, поднимемся, сюда посмотрим. Вот оно. Где будем? Случись, пойти к нам к дубачу. Быстрому нахватиться. Ну, Закрывать. можно атаковать Давай, давай, давай, -давай, -давай. Чем больше убираем, тем лучше. Давай, давай. Уже про время. Давайте, он такой че блин я ему такой вот хо, хо. О, давайте рубать пса хоть маленького айска всегда давайте рубать вот давай давай давай давай да, рубай вроде мы побеждаем по таким темпам мы должны побеждать предоставить... Поясик, как дела? Отсадь, отсадь. Хоть чем-то. -мо, хоть даже мне Куда угодно, просто переменитель точно. Куда просто угодно. У нас тут один враг. Бурбили, угу. отлично. Атакуйте. Лемчик. Вот тут понятно. просто ох. Он уже здесь, кстати. А ну, больше тебе врубать. У меня уже хватает этих ресурсов. Две базы для ресурсов. И две, две, так скажем... Ми ...минку. На помощь, я понял. Что же там ну, потом. Так, ускоряем. У нас уже, кстати, 150. Вот такая вот тактика. Подождел немножко и побеждаем. выкидывает они просто выкидывает так нам бы борьба согласен давайте подождем держина а, там Слушайте, что-то что буду мать новая ну, что-то буду мать нужно но базу построить согласен построим базу призыв гонячиком больше будет взяла. Они нас войска, мы тоже не пугаемся. у нас численность максимум происходит, поэтому я думаю, пока что на фарбол нет смысла тратить. В будущем нужно тратить, когда это может быть по тысячу. Ну это, например, по тысячу. Блин, у нас уже столько войск, что уже капец. Так, ну давайте хоть-таки дал послан. атакуйте, мы должны собрать ресурсы, чем больше у парбо запускать точно парбо запускать давайте строить чем больше ресурса тем парбо будет больше Ок. ну, ну все тоже быстро как а стабильно как не быстро да. и за что нет кланов мы сражаемся как будто с нами ботами Порядник. да это возможно правда слушайте ну ладно я не против так поднимать кубки давай посмотрим сколько у нас там кубков и на каком мы месте. вау майка там что написано новое. прям до 2000 прям успел слушать вау не актив 2 3 дня кик оскорбление а саклана кик и каунсу брать брать 2000 кубков discord желательно пишите я успел фух Тут э, хорошо так отнимают, жестко прямо потихонечку так. Окей, пошлите еще раз. Так, все прям по 13 левелами. Нужна еще карту Ну от следующем ролике успеть. Всем удачи, пока! Значит, будет больше роликов на канале. И будете смотреть за моей победой.